Кстати, тариф на проезд в автобусах не повышались с октября 15 го Тогда 92-е стоило 33,70, а топлива 34,50. На этой же неделе цена на бензин менялась несколько раз, и впервые самая ходовая марка и 92 перевалила за психологически важную отметку в 40 рублей. По мнению экспертов, может достигнуть 50 к осени. Тем временем правительство России уже заявило о готовности снизить акцизы на топливо, чтобы сдерживать цены на заправках. Но, по мнению аналитиков, конечный потребитель вряд ли эти лучшие не почувствуют за бензиновыми скачками на этой неделе слила моя коллега Виктория Столярова она сейчас в студии Вика а как повышение цен на бензин объясняют специалисты и перестанет ли топливо наконец дорожать несколько раз в неделю Илья главная причина того что цены на бензин растут это рыночная ситуация при котором нефтяным компаниям выгоднее продавать бензин за границу Цены на топливо растут в опте, так как дорожает нефть. Сейчас цена достигает почти 80 долларов за баррель, но ровно 10 лет назад, например, цена на нефть была такой же. Но литр 92-го бензина стоил 17,5 рублей. Затем растут цены на переработку нефти, поэтому на входе цена нефтепродукта становится выше. С учетом того, что рубль достаточно дешев, выгоднее всего продавать бензин за доллары за рубеж. При росте цен на нефть в стандартной ситуации мы наблюдаем укрепление рубля по отношению к доллару. Соответственно, таким образом компенсируется вот этот вот рост цен. Но сейчас ситуация другая. При повышении цен на нефть рубль остается неизменным, как это не парадоксально. Соответственно, для нефтяных компаний... Получается очень-очень выгодно продавать и сырую нефть, и нефтепродукты за границу, потому что в рублевую выручку они получают на, на сегодняшний день очень существенно. Если говорить о ситуации в целом, то цифры на стеллах красноярских АЗС меняются уже седьмой раз за этот месяц. Последнее подражание топлива произошло в пятницу. Сеть заправок «Газпромнефть» теперь продает литр 92-го за 40 рублей и 5 копеек. Тем самым цена увеличилась одномоментно на пол рубля. А с начала мая стоимость бензина в этой сети подскочила почти на 2,5 рубля. И это впервые самая ходовая марка топлива перешагнула психологически важную отметку в 40 рублей. Также на 50 копеек подорожал бензин марки АИ-95. Сейчас ее его цена 42,10. На 70 копеек увеличилась цена за литр 98-го бензина и дизельного топлива. А днем ранее бензин подорожал на заправках в 25 часов и Красноярск нефтепродукт. А все это негативно сказывается не только кошельках водителей. Вот, например, представитель ассоциации дальнобойщиков Ян Шикин говорит, что из-за дорожающей солярки они вынуждены поднять тарифы на транспортные услуги. Это повышение приводит к увеличению себестоимости перевоза и, соответственно, уменьшению прибыли.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 Все топливо красноярские заправки покупают у двух поставщиков. На Омском нефтеперерабатывающем заводе, хозяином которого является госкорпорация Газпром «Газпромнефть», или на Ачинском НПЗ, владельцем является еще одна госкорпорация «Роснефть». Оба завода регулярно повышают отпускные цены. На оптовом же рынке с начала года 92-я марка бензина подорожала на 20%. Розничные сети подняли стоимость пока лишь на 4%. А из-за того, что бензиновый рынок, по сути, монополизирован, рыночные инструменты здесь не работают. Поэтому очередного роста цен не избежать, говорят эксперты. Тем временем правительство России уже заявило о готовности снизить акцизы на топливо, чтобы сдержать цены на заправках. Но а, потребители этих улучшений не почувствуют. Правительство пообещало, что с 1 июля снизит а, непосредственно акциз на топливо. да, Но ожидать снижения цены на топливо уж точно не стоит. Спасибо В лучшем случае... Да, уж это скорее всего просто будет торможение роста вот. какой-то может быть там вздох будет для мелкой розницы хотя точно неизвестно вот а как правительство собирается заменить да то есть как бы правительство еще не знает как они выпадающие доходы заменят это будет ясно только в конце года то есть у них нет плана но опять же Часть же акциза, естественно, и идет непосредственно в региональные бюджеты. И вроде тоже они уже сказали, что в этом плане они региональным бюджетом помогут. По словам финансистов, традиционно после того, как бензин начинает дорожать, увеличивается цена и на продукты. Также вот, рост цены на топливо негативно сказывается и на общественный транспорт, говорят Федерации автовладельцев. На сегодняшний момент мы видим, как закрываются маршруты общественного транспорта. Нерентабельность маршрутов общественного транспорта заключается в том, что... Ну, повышение цен им сдерживают Рост топлива, к примеру, того же дизельного топлива, которым в основном пользуется общественный транспорт, продолжается. Естественно, перевозчики не справляются с содержанием своего подвижного состава, то есть улучшать его, так как они с трудом справлялись только с кредитами. И сейчас мы видим буквально, что маршруты э, снимаются, но снимаются, причем некоторые из них, не по руководству того же Департамента транспорта, а по собственному желанию, потому что они не справляются с теми техническими заданиями, на которые они выходили в конкурсы.